Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу несколько тактик игры за инженера на рейтинговых матчах. Итак, сейчас у нас карта мосты, сторона защиты. Берем гранату, пробегаем под мостом и прокидываем ее чуть-чуть правее дерево, вот с этой позиции. Далее мы занимаем точку 1. И так как мы играем инженером, встаем немножко поближе к входу, рядом с этими мешками, и в прицеле ждем противника. С нашей позиции отлично слышно врага и тот момент, когда они будут приближаться. И так как мы играем инженером, стараемся придерживаться своей дистанции. К примеру, как сейчас. Я просто стою на пленту и встречаю противника, который заходит с Аки. Тот же самый прокид, но это уже момент с другой игры. Ставим минку за эту коробку, так как враги могут заходить из стройки. Ну и в принципе занимаем ту же самую позицию за нашим ящиком. Вот наша минка сработала, враги уже пытаются заходить с двух сторон. Вы тоже заметили и вторую красную точку за этими коробками. Ну все, этот раунд за нами Также при защите единички неплохо работают пройти через скалу Который может задеть врагов, поднимающихся с воды Действуем по нашей отработанной тактике А теперь у нас атака, но уже карта окраина. Прокидываем гранату между пальмами и пробегаем через рельсы, чтобы выйти на единицу. Кстати, про эту тактику я уже рассказывал в каком-то из роликов по карте окраина. Но как вы видите на РМ она тоже неплохо работает. А теперь атака на точку 2, но уже на карте пункт назначения. Также играем инженером. На этот раз я выбрал Скорал ПДВ. С ним, кстати, часто начал играть. Под слепку нужно заходить, но мы убили пока что только медика. А вот и пошла инфа, что сейчас нас будут обходить. Вот и самое время поставить бомбу. Но минку я оставил как раз для такого случая и поставил как раз на заход к пленту. И тут, справа справа. Есть. Слева есть. Сзади. А теперь карта переулки и немножечко приколов. <связать> Сзади, Андрюха, с нашей респы Ресель будет сейчас медика Ой, этого снайпера Подожди, я скажу, Ресель <связать> <связать> Сейчас Тут двое-двое идут Они и тут все Все тут, короче, слышишь? Все, давай, идут Все, давай Ресается <смех> Фарм Слышь, а кто поставил? Слышь, а кто поставил? Да-да-да, есть там Летается. Он уже пять раз сдох. За два раунда. Резнулись. Забей на это время. Если это видео вам понравилось и вы хотите продолжения, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.